привет ютубчане попался вот у ручки телефончик со слов хозяев значит не работает сенсор предположительно, предположительно отошел шлейф потому что телефончик упал Сейчас запустится покажу как он работает или не работает то есть вот так вот такая моделька запускаем да вот есть сигнал все это есть Видите, да? Здесь сигнал но на сенсор, она не реагирует. Предложение. Надо вскрыть, посмотреть. Шлейф. Как он себя ведет? Вот видите, не реагирует. Никак не реагирует. То есть телефон воспринимает и ММС, и СМС, все звонки, все, что было, оно все есть. Но, тем не менее, то есть видно, вот и связь есть. H. Еще раз пропущены звонки, СМС, значит звула, все есть сообщение но тем не менее не реагирует давайте разберем крышечку посмотрим внутрь для этого отключаем подзарядку включился потому что не было недостаточно вот чехольчик убил скоро здесь вот паз вот он ставим аккумулятор симка есть по периметру здесь получается четырегранные болтики попробуем открыть для этого нам понадобится собственно бурчик который мы это все сделаем выбрал такой четырегранный И плохо видно четыре грань возьмем сейчас трошки немного света наведем сюда возможно так будет лучше видно вот один шок Which we'll шурупики я вам скажу вот визуально видно что они практически одинаковой длины то есть бояться том что вы поставите куда-то не туда не стоит Пятый Теперь будем пробовать скрывать. Никогда мы этого тоже не делали Будем работать без острых предметов. Ну, по всей видимости, он уже был в ремонте. Сейчас немного добавим света. Видно вот место вскрытия было. Предположительно здесь, здесь нету, не видно. То есть, предположительно, вот отсюда было те телефоны. Давайте откроем. Как я и говорил, вот видно, отсюда вскрывалось. Вот так вот проходя по периметру все эти защелочки скрывается телефончик не спеша не заглубляясь никуда далее видите вот уже какой-то осадок появился на ножничках Конечно, хорошо бы, конечно, не металлическими предметами это дело. Но ввиду отсутствия подручных средств, будем пользоваться тем, что есть. Доходим до финишной прямой. выпало остается Ло локсом И, собственно подключаются наушники разъем мини-джек мини тоже так вот скрываем аккуратненько Ах, вот она что, тут еще есть один болтик, который мы с легкостью выкручиваем. И теперь уже полностью, я так думаю, скроем такое напряжение. Скроем этот телефончик. Так что мы здесь видим. Теперь осталось видимых здесь нарушений. Я не вижу. Пстижу сорок сорок четыре казалось бы на месте теперь аккуратненько давайте отсоединим плату и посмотрим возможно у нас что-то сенсор отсоединилась процессор. Нет, казалось бы, все целое. Сенсор. Все разъемчики. Все целое. То, что профилактику сделать это нужно однозначно мы возьмем мягкую кисточку и пройдемся вот видно пыль попадала немного отсвечивает нужно пройтись по всем этим разъемам брать пыль вооружившись мягкой кисточкой проведем техобслуживание пройти нужно как по дорожке так и по разъемам где видимо есть уже пыль Ничего плохого в этом я не вижу. Отсутствие пыли еще никому не повредило. Просто сухой кисточкой уж видимых дефектов не видно по стороне еще пройдемся будем собирать был шлифом вставленный в этот разъем. Теперь нам надо его вставить возможно это и было причиной вот этот шлейфик этот ни в коем разе не думайте вставляйте его металлическими какими-то предметами Конечно, предположительно, это было все приклеено. Но клеить мы уже не будем. Давай громкости. Извиняюсь. Немного отсвечивает. Как бы его так повернуть. лепости опустить ниже шлифик все остальное вроде присутствует все на месте поправляем микрофончик совсем мы работаем не металлическими предметами, так как я говорил, что металл имеет свойство разрушать диэлектрические свойства и так-то все и сразу и получается обжигают кнопочка скажем так слышно что нажимается теперь с этой стороны поставим кнопку увеличения уменьшения громкости которую мы тоже как-то поспешили не поставить что нам ну, конечно немного стыдно и прискорбно лучше позже чем никогда вот кнопочка ставлю назад, назад. Закрываем, вставляем аккумулятор, пробуем запустить, хотя конечно два процента так думаю маловато. Красивично. хотя возможно результата нам этого будет достаточно двух процентов заряда говорит о том что вы заметили да скрин сработал и так думаю что этого более чем достаточно Мы имеем раз два три четыре пять шесть болтиков одну крышечку также сверху крышку корпуса сейчас подключим зарядное устройство ввиду того что мы слышали аккумулятор конечно был разряжен закрылась все красивенько подключим зарядное устройство запустим еще раз телефончик то есть они мы не нарушили зарядка пошла заряд есть еще раз вреда мы не нанесли Запускаем телефончик. А, нет. Надо подождать немного. И исключение. Еще раз мы видим, что это телефон престижного. Это наше собственное время. 2027 20, двадцать ну, теперь все работает скрин работает все остальное как бы ну что можно нажать допустим youtube нажимаем открывается youtube есть работает возврат клавиша работает Запальцевал, конечно, уже экранчик. Ничего, ну, экранчик протрем. Так, в общем-то, все работает. Что я могу сказать? Большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал. В будущем много интересных фактов, ремонтов.